Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал... Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Интересная информация попалась мне на глаза, или не сказать, мне ее отправил администратор канала Samsung Просто на Telegram. Что значит за информация? А информация вот такого вот рода. Смотрите, Samsung будет обновлять по флагманам Galaxy S22 и, Пять лет они получат Android 16. А оказывается, самое это интересное, еще чуть ниже. Компания Samsung увеличила 100, срок поддержки флагман, флагманских Android устройств до 5 лет. Теперь компания обязуется предоставлять для них четыре масштабных обновления операционной системы, а также пять лет выпускать патчи безопасности. Это уже круто. А, на часы они так сделали и сделали теперь также э, на свои смартфончики. Что у нас еще есть? В прошлом году э, смотрите, что написано. В прошлом году Samsung взяла на себя обязательство обеспечивать 4 года поддержки ПО для фирменных смартфонов и планшетов, выпускать 3 масштабных обновления Android и 4 года предоставлять патчи безопасности. Обещание компании касалось как флагманов, так и среднебюджетных устройств. А теперь флагманам срок поддержки продлили флагманом. Другими словами, всем тем, кто не флагман, будет 3 года значит, обновления и 4 года патча безопасности. А если у вас флагман, то у вас будет 4 года обновления и 5 лет а, безопасности. Да? Это означает, что Представленные сегодня смартфоны серии Galaxy S22 и планшеты Galaxy Tab S8, которые выходят на рынок с предустановленной Android 12, будут получать обновления до Android 16 включительно. И это очень здорово. Хорошая новость касается и владельцев флагманских смартфонов 2021 года, таких как серия Galaxy S21, я являюсь владельцем такого смартфона, включая Galaxy S21 SE, Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Они тоже получат 5 лет поддержки. Круто! Далее, при этом Galaxy S21 FE, как и сегодняшние Новинки завершит свой жизненный цикл с Android 16, поэтому они доживут, поскольку он стал первым смартфоном южнокорейской компании с предустановленной Android 12. Напомним, что сегодня Samsung провела крупное мероприятие по запуску новых продуктов, в ходе которых представила смартфоны, ну и ТДТБ, вы это знаете, это уже новость в принципе не так уж и новая, но думаю, вдруг вы не знаете. Так же, как и я не знал. Поэтому я вам ее сообщаю, дорогие друзья. Вам же напоминаю, дорогие друзья, что вы были на канале Samsung. Просто подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видосы были для вас полезны. Жмякайте на колокольчик. Пока и до новых встреч.